Самую главную должность мою сказать, я выпускник ЮРФАКа Казанского государственного университета. чем я очень горжусь. Юридический факультет а, сделал много за свою 200-летнюю историю, и в том числе для становления государственного Татарстана. Наши юристы работают далеко за пределами нашего родного города, родной республики и даже родной страны.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 связи, поскольку э, будет прекрасный танец, бал классический, и я буду танцевать его со своей мамой, мама в костюме Екатерина II, то есть это кавалер Екатерина II, чтобы сочетались цвета и плюс э, аутентичность все-таки наряда.